Всем привет! Вы на канале Skyns TV. Сегодня вы узнаете о структуре и функции иммунной системы человека. Ваша задача подписаться и наслаждаться просмотром видео. Я даю вам стопроцентную гарантию, что вы когда-нибудь слышали, будь то от врача или же от знакомых о том, что ваш друг или знакомый вам человек подхватил какую-то болезнь и Часто причиной тому вы слышите, что это произошло от слабого иммунитета. Перед тем как начать, я хочу напомнить, что в состав иммунитета входят несколько органов, такие как костный мозг, аппендикс, селезенка, пластинки в пее в кишечнике, лимфатические узлы, миндалины и одиноиды, а также белочковая железа, называемая также тилусом. Все эти органы производят Наши главные клетки-защитники – это лимфоциты, которых еще называют белые кровяные тельца, которые при случае атаки инфекции на наш организм, то есть проникновение разных инфекционных болезнетворных вирусов, микробов в наш организм, эти же лимфоциты начинают вырабатывать антитела, которые борются с возникшей инфекцией. Эти же белки-антитела являются нашей защитой, или же иммунной системой. Допустим, что вы получили небольшой порез и внутрь вас попала инфекция, моментально ваши лимфоциты получают сигнал необходимости производства антител против инфекции. Если ваша иммунная система в порядке, лимфоциты крепкие и их много, то ваш организм побеждает инфекцию. Вместе с победой лимфоциты обладают потрясающей способностью приобретения опыта, называемая иммунной памятью. Это означает, что если замеченный ими однажды микроб или вирус снова попадает в ваш организм, то ваши лимфоциты встречают его с большим количеством антител и побеждают намного быстрее и легче. На этом же принципе основаны наши привычки. В тот момент, когда лимфоциты стоят на страже нашего здоровья, в нашем кровотоке, вы можете спросить, кто же заменяет их в наших органах. И у них действительно есть коллеги, это макрофаги, задачу которых входит немедленно арестовать бактерии или микробы, попавшие в ткани организма. Мы с вами разобрали функцию и структуру иммунной системы. Давайте теперь я расскажу вам, каким образом проявляются ослабление иммунной системы. Первой причиной являются простудные и инфекционные заболевания. Выходит замкнутый круг, чем чаще вы простужаетесь, тем больше страдает ваш иммунитет, и чем хуже иммунный ответ организма, тем чаще вы будете подхватывать различные инфекции. Вторым из причин можно отметить сезонные гиповитаминозы. К примеру, нехватка витамина D и C во время зимы, вырабатываемые ультрафиолетовым лучом, излучаемые солнцем. Ответьте в комментариях, почему именно во время зимы люди часто страдают гиповитаминозой витаминов D и C. Третьей причиной одним из самых распространенных болезней является стрессы. Согласно исследованиям, было подтверждено, что при сильном эмоциональном и психологическом давлении или направлении, что не только повышает выработки таких гормонов стресса, как адреналин и кортизол, но и вырабатывается продукция гормона оцеталхалина, его иначе называют гормоном слабости, которая повышает уровень уязвимости вашей иммунной системы. Следующей причиной является жесткие диеты вызывающие дисбаланс белков, жиров и углеводов, которые необходимы нашим лимфоцитам для создания антител, что значительно ухудшает здоровье нашей иммунной системы. Так что можете забыть про жесткие диеты, если не хотите испортить свою иммунную систему. Последней причиной будет являться злоупотребление алкоголем и сигаретами, которые явно не приведут к ничему хорошему, Всегда помните об этом и поддерживайте свой иммунитет в устойчивом состоянии от внешних и внутренних болезней, которые в большинстве случаев вызываются употреблением алкоголя и сигаретов. На этом видеороль подходит к концу. Вы были на канале Skyns TV. Подписывайтесь и ставьте лайки, если узнали что-то новое. Делитесь этим видео со своими друзьями и присоединяйтесь к Skyns TV. Всем пока!